Валер Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Мы и вещи». Я считаю, что не мы покупаем вещи, не мы их приобретаем, а они приобретают нас. Мы настолько зависимы от материального мира, мы настолько заиграли всевозможными царсками, телефонами, планшетами, компьютерами, ноутбуками, бытовой техникой, шмотками, тряпками, украшениями, автомобилями. Просто находимся в их власти. Подумайте, когда вы что-то выбираете, когда вы что-то хотите купить, когда вы жадно всматриваетесь в эту вещь, она также жадно всматривается в вас. Вы мечтаете о ней, она мечтает о вас. Еще неизвестно, у кого больше желания приобрести другую. Вы хотите больше купить, либо она хочет купить вас. И она по-своему ее покупает. Вы у власти этой вещи. Человек, по сути, продается за гроши, вещам, он живет в мире вещей, в мире и понтов. Это убительное состояние, это состояние потери, это состояние клинической смерти при жизни, вы мертвы, если вы живете тряпками, вы мертвы, если вы живете автомобилем, телефоном, интернетом, вы должны жить. когда вы ночами не спите думать о чем-то новом, о какой-то обморке, о ремонте, на автомобиле, о какую-то вещь. Дорогостоящей, либо не очень, о новых часах, о компьютере, о новом доме, либо ведь здорового салона. Либо яхты, подсыпаты. Не имеет значения. Вы теряетесь. Вы пропадаете в этой вещи, восстановитесь. Вы становитесь рабом этой вещь. Эта вещь управляет вами. Вы в ее власти. Вас нет. Вы уже растворились в этой вещи. И теперь ваша жизнь находится под властью ненужных вам и материальных вещей, которые вы с собой после жизни не унесете, которые вы с собой просто не сможете забрать. Они вам там будут не нужны, если они вам не нужны в другом измерении, если они вам не нужны. Следующая жизнь, то зачем она нужно нужна вам в этом? Думайте над вот этим. Стоит ли так дешево продаваться? Этим вещам никому не нужно, которые сотворены руками человека, с вашей собственной руками. И теперь вы в их власти. Вы обычно рано. Вы становитесь ничтожеством, когда вы думаете лишь о материальном мире, когда вы проникаетесь лишь по кругу, лишь по лишь по лишь когда вы потакаете своим желанием. Когда днем ночами даже во сне мечтаете о том, что что-то может привести к вам, нецепичность и то, не торговаться, уже мертвое. Это не жизнь, это обычное потребление. К сожалению, многие люди пропитаны идеи приобретения, желания, потребление. Это люди, которые никогда не достигнут духовности, высшей степени духовности, когда человек понимает, что... Существует сознание, существует настоящая жизнь, настоящая жизнь подсознания. Это не кровь, это не вена, это не сердце, это не мясо, не печень, не почки. Это даже не вы. Это жизнь в чистом виде. Такие люди этого не поймут. Они будут всегда в погоне за вещами и тряпками. Это люди будут всегда жить ради удовольствия, обладания какой-то вещью. Это те люди, вся энергия которых направлена лишь потреблять брать и ничего за меня не давать. Они купят деньги, потом эти деньги тратят на эти вещи. Эти вещи разрушаются, разваливаются. И не снова купят, опять деньги. Они всю свою жизнь, всю свое здоровье, всю свою энергию тратят на то, чтобы получить эти злополучные бумажки и на них приобрести то, о чем они мечтают. Всю жизнь потреблять, всю жизнь гоняться за вещами, за тряпкой, за золото, за серебро, за техникой постоянно а днями и ночами думать лишь о том, как быстрее попасть в магазин, приобрести что-то новое, посмотреть рекламу и приобрести опять что-то новое, какое-то обновление, какую-то вещь, которой у меня нет. Вам для жизни нужно совершенно другое, вам для жизни нужен минимум, минимум. Осмотритесь вокруг, вы увязли в тряпку, вы увязли в вещах, вы увязли в материальном мире, который вас пожирает, вы в нем гниете. Проснитесь, вам не это нужно. Жизнь в другом, счастье в другом. Счастье возле вас. Вы не пускаете в свою жизнь. Ваша жизнь — это ценники, нули, банковские счета, новые вещи, магазины. Вы больше ничего вокруг не видите. Старое меняемое, но новое и так далее. Каждый день, каждый час из года в год, всю жизнь, до конца своих дней. Лишь потреблять, тратить, копить. Вы действительно считаете это смыслом жизни? Вы действительно считаете? что в этом заключается ваша жизнь Убрать, потреблять, есть, пить, спать подумайте над этим задумайтесь то, как вы живете над тем, как вы живете осмотритесь вокруг, что вы имеете что в будущем вы хотите иметь какие у вас планы, какие у вас цели что вас окружает, кто вас окружает чем вы живете, чем вы дышите что является целью вашей жизни как вы дальше собираетесь жить? Хотите ли вы переосмыслить жизнь? Что вы видите в людях? Что вы видите в вещах? И кто вам ближе, люди или вещи? И для чего вам вещи? Для личного удовлетворения? Либо для показухи? Ни то, ни другое является... Не является естественным. Это аморально лично для вас. Это убийство для вашей души, для вашей сути. Вы загниваете. Это рак души, это смерти подобно. Проснитесь и задумайтесь. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.